Сейчас я буду кушать. Сейчас меня покормят. Вот это здорово! Ух ты! Вот это здорово! Не играю, сейчас я буду кушать. Сейчас меня покормят. <звы> вот это здорово. <звы> вот это здорово. Мяу-ням-ням. Мяу, Ура! Получилось! Поиграй со мною! Поиграй со мною! Скоро поспеет морковка! Я должна защитить ее от зайцев. Вот это здорово! Вот это здорово! Ух ты! Ух ты! Победа! Скоро поспеет морковка. Я должна защитить ее от зайцев. Ух ты! Вот это здорово! Мы сделали это! Хочу новую игру!